Да, чтобы хоть раз попробовал свою личную жизнь устроить. Вообще-то я пыталась найти себе пару. Я даже ходила, но ну, давай поженимся. Я Лариса Гузеева, это «Давай поженимся. Добрый день». Ну что ж, меня зовут Даша. Я являюсь очень радостным представителем Гомо sapiens. Моя любимая аминокислота – это лейцин. Я горжусь тем, что в моем генотипе не более 5% мутаций, и все они незначимые, представляете? Мой любимый праздник – день числа π. Я могу назвать очень много его знаков после запятой. 1, 4, 1, 5, 9, 2, 6, 5, 3, 5. Да что ты, черт побери, такое несешь? То есть вы девственницы?